Если вы хотите покупать и продавать имущество, тогда вам нужно выбрать ОКВЭД для сделок с недвижимостью, например, ОКВЭД 681023 или 683. Если вы будете покупать автомобиль, тогда деятельность, связанная с автомобилем. Конкретного ОКВЭДа по самим торгам нет, вы выбираете те виды деятельности, по которым вы планируете работать на торгах. Друзья.